Красносельская, бля, Россия. Белое ебаное, блядь. Разъебали нахуй. Яросию, раз, сука. Копалась воно, сука. попалась. Да, что-то хотело копаться, блядь. Смой, А там... О, из мура, бля, чего ли нахуй? Ты да рас, официально. Ты не хотел, чтобы ты ну, здесь хуй, Ну что, боюсь, ты рас, Значит земли тут, где Ну, Кажется, джавелины хуёво прачивают. Ебать. Нормально прачивают. А что, русские пидорасы? Поздравление вам от третьей силы. Они забрали? Да, они забрали. Да хуя вчера забрали, потому что я Минимум въебал двоих. Съебались нахуй, даже бросили другая. Пусть мясо сюда, мясо сюда. Удобрение. Нормально? Протянули. Слава Украине.